Добрый день, с вами Александр. Наконец-то в Калининграде начали делать фасады. В прошлом году в центре делали хрущевки, а сейчас добрались до наших старых советских десятиэтажных домов. Или девятиэтажных. Улица Эпроновская. Сейчас ставят леса. Рыбная деревня и посерединке стоит панельная 12 этажка все это конечно смотрится очень ужасно и наверное и в эту 12 этажку тоже пройдет ремонт но сегодня покажу вам этот дом пойдемте посмотрим что они уже сделали будет вам интересно посмотреть как оно было и как сделают обязательно сниму как сделают оторвали утепление дома Ну, здесь все понятно. Пойдем туда дальше. Тут тоже ремонт немецкого дома. Вот это вот здание, конечно, совершенно не вписывается. Как его построили... здесь тоже оторвали утепление от дома наверняка будет еще и двор делать какой красивый вид из окна эти часы бьют каждый час, каждый полчаса там синагога глобально в Калининграде в этом году ремонтируют все. Просто трудно было себе представить, что такое возможно. Заново отмостку, гидроизоляцию. Все по-человечески делают. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.